разложато да не больно нет, так. Допустите руку. Джам тоже да, оставили? Да, оставляли. Левая нога чуть-чуть короче у вас. Короче? Да, левая нога короткая. Ну да, тут мышцы напряжена у вас сильно, да? Это что, от рождения что ли? Ну нет, где-то под вывих был, где-то еще что. Поясница здесь вылетела вся сильно, да? Так, вдох сделаю. Сейчас буду по точкам вам нажимать, вы будете говорить болевое ощущение 1 до 10. Вдох сделаю, да? Вдох. Выдох. Вот здесь есть боль? Нету. Ноль, да? Ноль, да. Вдох. Выдох. Тут есть боль? Нету. Здесь нет. Здесь нет. Здесь... Ч ⁇ что там? Да. Сколько? То не Ага. Тут... Да, тоже так же. Вот здесь... Да, нет, так-то нет. Здесь... Нет, так же. Вот здесь. Нету. Здесь. Нету. Вдох, выдох. Тут есть? Нету. Вдох, выдох. Есть? Нету. Здесь? Нету. Здесь? Нет. Тут? Нет. Тут? Нет. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Расслабьте. Положить, нет, опустите. Не, положить, положить, да. положите. Ага. Положите, опустите. Расслабьте, расслабьте. Ага. Потянем. Раз. Четыре. Так, тянет шею. Тянет. Нет, шею тянет. Сейчас Когда тянул? Да, вроде. В груди не тянуло? Нет, не тянуло. Не ну, голову ложись, ложись, не поднимать. Выдох. Вдох. Выдох. Тих. Шея хрустнула? Да, что-то шум был. Mm -hmm. да. Здесь или в пояснице, или в шее? Нет, где-то в вот, актуально. Mm -hmm. все расслабили. да? Uh -huh. Здесь хорошо. Расслабься, расслабься, не поднимайся. В шее есть тепло? Да, есть. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох мы сделаем. Выдох. Боль есть? Нету. Вдох. Выдох. Тут. Нету. Здесь. Нет. Тут. Нет. Тут. Нет. Нет. Здесь. Нету. А тут. Нету. Здесь. Нету. Вот здесь вот. Нет. Тут нет. Здесь. Не врете? Ну ка повторно нажмите. Сюда? Да, который да, постыл. Нету. Здесь? Нету. Здесь? Нету. Вот маленько мягкие стали. Тут есть? Нету. Здесь. И там нету. Тут что у нас? Все хорошо. Вот ну, здесь все как спинка ровненькая, да? Спинка ровненькая. Есть? Так. Здесь все вошло у нас почти, да? Вдох. Выдох. Поднимаем голову. Поднимаем, поднимаем, поднимаем, поднимаем. Все, посмотри. Раз. Два, три. Четыре. Пять. Руки за голову замок. Руки трясутся. Да. Хорошо. Вдох. Вдох. Или <плес> болит <Кто плес> не рука? Нет, это в сторону не болит. Все хрустит. <плес> а? Хрустит, да. Андрей! Андрей! Андрей! Андрей! Андрей! Андрей! Андрей! Шесть. Шесть. Шесть. Семь. Восемь. Красавили, красавель. Два. Три. Мышцы Четыре. Пять. Видите, какие мышцы у вас жесткие. А О, рука, как у молодого, да, полетела. Смотрите, как крутится. А? Дома ванна есть? Ду... Душь Душь, в есть? душ только. Душ ванны нету? Да. В ванне ну, есть. Тут есть ванна. А? Тут есть. Нет, нет, дома надо. Дома, дома надо, да. Там вас деревья нету. Душ Душ только А бане. Ну, баня вместе должен дома он Это баня есть, это ванна, есть. я тоже говорю. Пазики есть? Тазики есть, есть. Есть, есть, есть, кто точнее. Потеря маленькая, да? Да, вроде. Хорошо. Хорошо. Голова как? Нормально, все. Ясность есть? Есть. Все. все нормально. Жена всегда меня ругала, хватит тебя работать. Хватит, хватит работать, да. хватит работать, да. Весь, весь колхоз-то, наверное, подняли Ой, уже, все да? Все. <laughs> Сначала детей, потом... Три места работы во Вринане, три места даже. Как-то молодой был, сел молодой был момент, здоровый был, хорошо, тогда не думал вот, про эти. У -у -у. Да, доработали, доработали. Ну Вот видите, как мне пришлось жестко с вами, потому что позвонки вот торчали у вас, как, вот, как хребет, как хребет торчал, вот эти вот, особенно в пояснице, вот видите, прогиб, да, прогиб лордоз, а у вас была прямая спина, прямая, сейчас позвонки вставил на места, а у вас поясничка прогнулась.